Итак, камера видеонаблюдения отключат автолюбителям, разрешат ездить по выделенным автобусным полосам. Правда, только на тех участках, где идет ремонт дорог. Решение приняли чиновники после подсказки обычных водителей. И оно как нельзя кстати. Сегодня из-за ремонта на Ленина центр города буквально превратился в одну громадную пробку. Наш Давид Абаджан наблюдал за коллапсом и выслушал мнение людей. Как спасти Красноярск от диких заторов? С 8 утра дорожный пульс в центре замирает. По главным городским артериям Мира и Ленина машины ползут медленнее пешеходов. Не движутся Марковского и Гарская коммунистическая. Коллапс возник из-за перекрытия всего двух кварталов. Дорожники начали ремонт Ленина на участке от Парижской Коммуны до Вейнбаума и спутали карты всем водителям. Опаздываем. Насколько? Уже на две минуты. Ну это ничего еще. Я за час выехала. Ага. И долго стояли. Ну вот по этой улице уже еду 25 минут. Да вот едем потихонечку уже, наверное, еду со взлетки, с покровки. Там просто час, там все стоит. Просто едем потихонечку, я даже не знаю. И и что бы передал чиновникам? Э, пускай думают не только о себе, но и о нас и людях тоже. Половина половине 11-го пробки на Мира и Ленина медленно, но рассасываются. Зато колом встают смежные улицы Сурикова, Вейнбаума и Парижской коммуны. Затор грозит превратиться из утреннего в суточный. И действительно, весь день бордовые полоски в сервисе Яндекс кочуют от одной центральной улицы к другой. Чтобы победить, пробки горожане предлагают властям запустить легковушки по автобусным полосам. Чиновники прислушиваются и отправляют письмо в Краевое управление дорог с просьбой отключить камеры на Ленина от диктатуры пролетариата до Дзержинского. Только почему это нельзя было сделать до перекрытий? Координатор Федерации автовладельцев по краю Егор Фролов уверен, власти снова прозевали, хотя вариантов спасти город от заторов – масса. Если бы администрация города перед вот этим перекрестком на Карла Маркса, э, в начале Карла Маркса, поставил бы информационный щит о том, что основной поток должен направляться по улице Дубровинского, э, съезды на проспект Мира по таким-то таким-то улицам, нарисовать схему, поставить большой щит, баннер, да там, э, проинформировать в средствах массовой информации, то такого бы не случилось. Случится ли такое на других участках, узнаем через неделю-две, когда начнется ремонт на Копылово. Не за горами и работы на коммунальном мосту. К тому времени с движением будет еще сложнее. В город вернутся дачники и отпускники. Поэтому, если не приготовить волшебный дорожный эликсир, к концу лета город ждет пробочная катастрофа. Давид Абаджан, Сергей Пальшиков, Новости Прима.